Господь, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, даруй мне любимого и любящего супруга, даруй мне спутника жизни, с которым я бы была счастлива всю свою жизнь. Даруй мне познакомиться с ним в твое время. Если во мне есть какие-то черты характера, которые помешают моему будущему семейному счастью, ты открой мне это и научи меня, как я могу измениться, научи меня